Так, я тут вернулся уже много раз и, и на самом деле я тогда до еще не дошел. <звёздить> <звёздить> потому что нет, потому что у меня факт кончится. Тут есть слизни. А, кто сказал, что у меня есть дерево? <звёздить> тут растет дерево. <звёздить> а кто сказал, что у меня есть топор? <звёздить> Ты капец. Я еще для счета, сказал, что топор нужен, а не чтобы из деревьев Топор не нужен. Ну да, для этого и нужен топор, в принципе, наверное. Это великая логика игры. А, окей, я наверное сдох уже. Пожалуйста, не умирай, не умирай. Умру. Эта пещера такая далекая. Пожалуйста, не умирай, я хочу глянуть что внизу. Еще на сердце, окей. Это не смешно. Я его сразу же езаю. Еще сердце мне и тебе. А, нет, тебе, наверное, 4. четыре. Ну, то есть, нам еще семь сердец вообще и вообще можно будет забивать. на это все, потому что у нас здесь будет... У нас будет фуу сердце. сердце. Я выжил, я выжил. Видел бы ты, какие здесь пещеры. Это такая сказка, что у вас есть. здесь просто ходишь и ничего больше не делаешь. Все, конец. История Ола. А вообще я нашел еще одно сердце, еще один сундук рядом друг с другом. И, окей. Okay. Base climbing Хоть мне туда удобно. я тоже сердце нашел только под водой. Глубоко. И там темно. И рыбы плавают. Которые прям не хотят сожрать тебя. Капец, это такое крутое место. не введем мест типа этого. Что ты говорил, мой мир эксклюзив. Ну, ты бы этого не понял, если бы играл. Опять. Опять, мать его с дерьмо. Так, Дима, ты мне не звонишь, я занят. Звонишь. Извини, мой французский. Что? А -а -а. Не понял меня. Нет, но, Дима, что я что-то вообще не мог что то сказать. Мне тоже бывает. Но я, я скайпу, но не буду повторять, потому что мне лень. Всё, в сердце. Отыграй, отыграй, отрагоманский. Хватит там мои сердца воровать. Ну, знаешь что, я их по очереди. Если бы я их ворвал, я бы уже был бы на фу хп. А кстати, почему бы и нет? Все. теперь у меня есть три сердца, которые реально твои. Сам это захотел. Эти Сердца тут все мои, потому что это мой мии! Походишь, зайду еще одно сердце. Are you kidding me Это ненормально, когда столько сердец. Это реально ненормально. Ну, кстати, не останавливаетесь. Да, точно, она написала диме. Так, кстати, мы где-то рядом сходим. Скореех я походу. занят. Чего... А, ну, нет, не Могу тебе скинуть сборку, но она на моих конфигах. Да, и с ними, я не знаю, насколько хорошо они встанут на мир мерсерба. Так что, вот. О, как же мой забыть, что у меня есть что-то теперь у меня есть четыре твоих сердца. Тебе еще надо... Один, два, три... Я 4. тут укрался! Тебе надо 9 сердец. Но это не проблема, их так много, что... Они а появится, я Хорошо, что я продупил достаточно, чтобы поставить лишний блок вверху, чтобы партнер не прошла. Не украл? Я послышалась, или ты сказал, что ты укрался? Нет, сильно так и было. I'm disappointed in the view. Ой, я чест здесь. нашел. Оу, oh, оу, oh, какой чест? а Мне же показалось грудак. какой-нибудь желтый или зеленый Уходи! У меня нету И когда поздно? Хожу через. Почему их об мало? Я хренею, я просто хожу здесь и здесь нет конца, здесь просто нет конца. Просто нет, просто конца. Пожалуйста, просто кончись. Не наела это уже. Почему ты меня не слышишь? Почему у меня опять 29 хп? Ой, стоп. Ой, я, я нашел... Клауд, а еще даймонды нашел походу, нет, сапфира. Ты наконец-то нашел свой барахло? Ну. Ну, осталось себе найти здесь одну вещь. Одну единственную вещь. Помимо, конечно, тех сердец, которые здесь можно найти также. Найти так найти, я хочу сказать. Не, мое барахло теперь при мне. Короче, херня звучит. Если сам прикол, что сначала я не взял свое барахло. Подумал, что это барахло. Low. А потом только заметил, что это то барахол, которое надо, барахло. А ты чё, опять нажал депозитол? Нет, mm -hmm. я просто его не взял. ну oh. когда это хранчик кончится? Мне уже надоел из стороны в сторону хожу еще ни к какому углу не прихожу Эй, давай все же как-то будем потихать, нет? эээ... А -а -а, я все понимаю, но мы не можем соединиться, потому что... А -а -а, я как-то тут... застрял. Мигом... И, скорее всего это максимально правильное определение для того что я сейчас сделаю занимаешь какой-то бредательной реально я не знаю где конец я не знаю где начало а я, я иду туда тяну я сначала думал тянешь. нет ну нахрен я сюда не пойду но конечно же я пошел и Честно. Я пошел честно шел. Да все-таки было. О нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Oh. нет лава, ты плохая, баба. Он тебе надо шо спать? Это тупой. Если его в лаве я прыгнул почему-то и решил не выбираться если... из него. Фу, <сёк> Ну радуйся, ты зато вышел. Да, тебя нет. теперь. со свой барахло и.. Игра решила отобрать мне весь год, который мне был, но. <сёк> а, не, не, не, а не, не, у меня сейчас тоже на самом деле три голда. И еще честно. <смех> и еще одна бутылка. Забавно. Ч ⁇ Ой, здесь какие-то боги стрелы. От слова бог. Mm -hmm. Опять стороть, пригождайся. Я знаю, ты пригодишься, и при поэтому пригождайся. Аааа, юбейтесь! Блять, у меня есть кольцо регенерации, которая дает 4 дамага. Бошь мать! И то. О, там еще честно. Теперь я просто обязан туда вернуться. Из-за того, что я тупил, я убился. Так, ну надо скинуть хламич, который есть. Можно даже тот, которого нет. Думаешь, у пристани эти честно. Я... Сам у пристани сейчас занимаюсь этим частом Я И... в смысле, отойди, чтобы его ставить, он его на самом деле уже ставит. На это дерьмо. Мне еще пять надо. Блин, я тебе выкинул сид, на меня сид. Не могли эти сиды, а вот они. Дай мне Сибу. Найди ну, О, Опять Я nature gift Ты нашел. куда ты ложишь своем баннер? Ты чё? Я, я же его выкину сейчас отсюда. Вот материал. А мне он был на нужен. Жесть. Упертый нубордый. Нубо боротый. можно сделать с этим барахом который я нашел продать ингер мне просто ты достался своих продать ты серьезно достал все же так и есть тебе это никакого голда не даст почему один голд даст тебе ладно я тебе скажу продают вещи Ордовать вечно только те, что ты вызываешь боссов. И все. Потому что боссов убивать легко. Ты можешь их фармить. Это не проблема. И так далее. Но Но вещи, которые ты находишь в на сундуках и так далее, тебе придется искать долго искать. Очень долго. А храна тебе вещи, которые тебе не нужны. Если на вещица написано материал, то он понадобится тебе в любом случае когда-нибудь. Когда-нибудь, может быть, зачем-нибудь. Ну, ты же не знаешь то, как это, что я не думаю, что тебе стоит говорить такие вещи, как будто ты знаешь все это. Не знаю, поменять своего Мурамоса, который за 20 при этом быстро бьет и при этом не, не надо тыкать, или, ну... И, и поменять его на меч травяной, который является всего лишь материалом для другого меча. Ты достал весь вот говно, всякие сумки, это бессмысленно. А <связанное> <я на> полу... <связанное> ты сам так же делаешь. Капец. Ты пороты. Ты ли. всего лишь передвинул эти сумки. Теперь ты думаешь, что я их по-своему не разворачиваю. <связанное> Нет, я думаю, что в мынии ты постоянно скидываешь все говно в одни чисты. В общем, меня раздражают некоторые вещи. Мне буквально раздражает. вашу мать я сейчас не туда опять пойду блин гребаные пещеры горитесь кстати а платину мне вообще нужен это голд по сути ну, ты... gold -а. не ну ты его зачем ты искал я хорошо спрашивал нужен я хотел сделать вант, самый крутой вант с даймондов, все, я сделал его давным-давно уже, и мне он не нужен. Ну а я ты? хочу сделать себе этот вант из даймондов. У тебя есть 8 даймондов? Да, наверное. Даже если ты его сделаешь, да, он уже мне нет. не нужен. <laughs> пистолет куда лучше ванны, это раз, два. Вант, ну, мант медленный, он ман и так далее, пистолет тратит... По сути тоже что-то тратит, но. А -а -а... Причем он тратит, он тратит еще и не ресурс. Он как раз тратит возобновляемый ресурсы. Но... Ты можешь не назвать, Не, чтобы не сам возобновляемый просто... Ой, знаешь, голод в этой игре самая тупая вещь, на на на насчет которой не стоит волноваться. Ты можешь просто зафармить босы. Просто зафармить боссов и все. Ай, я не помню, как я шел в ту грему пещеру. Я помню, что как-то упор, а как упорок, я не помню. Подожди, тут, кстати, я тут спустился в первую пещеру Стоп. Я помню, где-то сверху шел. Нет. Тут наверное где-то на самом деле. Не, не тут, он намного немного выше, в смысле ниже. Самый возмознновляемый ресурс это gold. Нет, а вот там уже обновляемый это ресурс, ресурс ты вот верни. ты а не щи, но это мана. Мана тебе не даст ничего. Не но это же самый обновляемый ресурс. Ладно, самый нормальный ресурс, который можно обновлять. К тому же, мана не будет восстанавливаться настолько быстро, ну... Но она будет восстанавливаться быстрее голда. Да ладно. Она Наверх. тебе будет давать вещи, которые тебе дают голд? Охренеть. <связь> Давайте как, иди отсюда. А, ну, я все понимаю, но куда ты идешь? <связь> я пытаюсь найти то место, где я просрал пару голдов и нашел чер. Да, по-моему, это тут был. Унизу прямо. Вот, Да, сходи, направо. Да, да, да. Где там? Если ты можешь снять сундук, ты золотой ты снимаю, потому что знаешь почему? Потом, некоторые сундуки в хардмоде будут притворяться мимиками и... Они в основном золотые. Так что... Ты потом будешь путаться. Ну, Проблема в том еще, то, что ты у них не все забрал. Не, моя честь. Еще одна бутылка! Капец. Где ты издевательствовал? Ну... Тебе остались только бутсы, Гермеса, так что... Не вижу проблем. Да, прикольно это место, где я ходил. Ну примерно. А, бантри генерация, ладно. Я нашел тебе бантри генерация. Бан, бантри генерация. Они а бантри генерация. Что подожди, подожди, ты там бантри генерация. Да. Я не знаю, что ну, я, ну, я, наверное, не заменит. Я не, вообще его знаю. Я не хочу его. Ну шейкл я заменил. Просто мне шейкл давал давал movement. Movie. Как так Movement speed. speed. Ч? Да. Movement speed. Movement speed. Ну, мой мен это два слова, и это немного другое. Дожрать. Мой тебя не простит. Ну вот, отлично, вот видишь, меня сейчас моя грёбанная бутылка спасла. Ну, от нубства всё спасай. Ну, мне меня спасла от падения в воду. Охренеть. Да, бутылка немного классная, Она, ну от на самом деле не все сосает Но только некоторые вещи <свят> <свят> что -то, что -то, что -то и бутылка одна из тех некоторых вещей <свят> <свят> еще одно твое сердце мне так вот от этой мелодии этот биомагибов мне больше интересно почему фактически не впать а, потому что я опять нашел путь и решил покинуть типа, твой путь нашел свой путь и пошел Пошил твой путь. Охренеть Ты бы сейчас видел насколько далеко я падал Это это классно Эти джунгли такие классные Я тоже, только я в воду падал Я тоже в воду падал Ты бы это видел Два сундука и сердце Через карту ну чисто сердце Через блок сундук, через блок сундук и Это... я не знаю Прикольно, меня сейчас послала лагающая вода Magic Mirror, yeah. вода и... полагала и тем самым меня спасал. Барахолка А Я наконец-то нашел Magic Mirror, Mirror. Еще один, а, еще один сердце. А я хочу выбросать сюда. А ты хочешь выбросать сюда? Нет, в смысле из воды хочу выбросить. реально, что залагало И мне надо прокопаться, пока вода не передумала лагать Офигеть Сколько вещей я нахожу, это просто смешно Кому смешно? Смешно, что такие вещи вообще существуют Какую-то хрена тень невнятную нашел. это улей, походу Я не уверен, но это хрена тень <весило> тут тут один данден Молодец, я нашел какой то невняту по-моему. Нет, это. Она не ломается. Yeah! Ну, Накс, я нашел какой-то данжин. Какой данжин? Mm, не знаю, он выглядит какую, только он каменный и не ломается. А-а-а, ah, все-таки он спавнится вместе с миром. Это пирамида Мая. тип того. Нет, это, это утверждение, данжер, Здесь какая-то. Что делать? А, а там мобы и ходят вообще? Не-а, он затоплен. Забавно. Короче, в нем должны ходить хардмодовые мобы. И они должны... Я не знаю, должны ли они исполняться без хардмода. Но в нем будут хардмодовые мобы, это точно. И в нем находится спавнер самого последнего босса в игре. То есть, в общем, мне это место и нахрен не нужно. На самом тебе. На самом тебе нужно это место, потому... На самом деле тебе нужно это место, потому что надо к нему прокопать туннель два Потому что мы не раз сюда будем возвращаться. У ну, него, попасть... него, кстати, можно попасть с помощью телепорта. Ну, телепортатора. Который будет продаваться у... этой... У... Стимпанкерща да, Мммм... Так пора уже реально выходить Ну... Тебе осталось найти вообще на самом деле две вещи, но... Нее Не судьба тебе их найти Тебе нужны ботинки-гермеца И... Uh, как он называется? Где он у меня? Стена, стена, стена. А, Ankle of Wild. Короче, амулет. Винт. Винт, да. нет, Да, винт. <таспорядок> Короче, амулет, скорости. надо найти. И ботинки переместа, и все это дает скорость передвижения. Если скомбинировать этот парохол с, эм, с листочком, то... Это даст себе lightning Бутс позволить тебе очень быстро передвигаться а у тебя нет ни, ни того ни другого И они удобны все для... Зато да у меня есть третий. А... Свисток вроде вообще мой Такая Разница в том, что у меня есть Окей okay.